вы не сможете приписать геноцид тюркскому народу все доказательства в карабахе об этом сказал президент турции риджеп таип эрдоган во время обращения к народу после заседания кабинета министров комментируя заявление президента сша джо байдена по так называемому геноциду армян содеянные армянами в нагорном Карабахе и азербайджанских городах известно всем была сформирована Минская группа, а кто был представлен в этой группе? США, Россия и Франция. Эти страны не могли освободить Карабах от оккупации на протяжении 30 лет, и, к сожалению, более одного миллиона наших азербайджанских братьев были вынуждены покинуть свою родину. Карабах был предан огню и разрушен. Когда вы говорите про геноцид, посмотрите в зеркало. Излишне говорить об индейцах. Принимая во внимание это, вы не имеете права обвинять Турцию и турецкий народ в совершении геноцида. Все доказательства находятся в Карабахе. При всем этом вы не сможете приписать геноцид тюркам, тюркскому народу, сказал Реджеп Таип Эрдоган. Şimdi buradan ben yine sesleniyorum. Sayın Biden, Minsk üçlüsü diye bir üçlü oluşturulmuştu. Burada kim vardı? Amerika. Kim vardı? Rusya. Kim vardı? Fransa. 30 yıl bu işgalden kurtarmadınız. Oradaki insanları ve Azeri kardeşlerimiz ne yazık ki bir milyonu aşkın oralardan hicret etmek durumunda kaldılar. Ve bütün o yerler, o karaba, bütün binaları, her şey maalesef yakıldı, yıkıldı. Eğer soy kırım diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım. İşte bütün gerçek ortada. Karaba, kızıl derileri zaten söylememe gerek yok. Onlar her şeyiyle ortada. Bütün bunlar bu gerçekler ortadayken, sizler kalkıp da Türkiye, Türk milletine Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.